Клиническая ситуация, в которой мы будем увеличивать прикрепленную десну вестибулярно в области одиночно стоящего имплантата на этапе раскрытия имплантата и установки формирователя десневой манжеты. Актуальна эта методика как в области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти, в основном преимущественно верхней, так и в боковых участках верхней и нижней челюсти. Выполняется небный разрез, параллельный гребню, вот таким вот образом. Высоту этого разреза мы измеряем следующим образом. Мы измеряем зону препарирования вестибулярного кармана в области имплантата, вот таким вот образом. И отмеряем глубину препарирования на небе и ее, соотнося ее с глубиной подпрепарированного кармана и необходимого полученного объема ткани вестибулярно. В среднем эта глубина всегда составляет около 7-6 мм. Вот мы с вами отпрепарировали, сделали Два вертикальных надреза, они полнослойные, один горизонтальный. Вывели эти разрезы не, незначительно на вестибулярную поверхность, вот так как вы помните, что рядом у нас окружают рядом стоящие зубы, и там есть межзубные сосочки, которые мы не имеем права повредить. И далее, не отслаивая слизистый косичный лоскут, мы Проводим деэпитализацию той части, которая будет подвернута. Методика это называется так. Аутотрансплантат на ножке, подвернутый в карман. Вот таким вот образом. Когда вы деепитализировали эту поверхность, вы приступаете к формированию вестибулярно кармана постепенно постепенно отслаивая вы проводите формирование так называемого кармана или туннеля для будущей фиксации подвернутого аутотрансплантата на ножке. Иногда для того, чтобы подвернуть этот аутотрансплантат, нужно э, сделать дополнительно еще небольшой разрез вертикальный в более вестибулярную поверхность и подсечь изнутри сам аутотрансплантат на ножке вот таким вот образом, чтобы нивелировать вот эту складочку по гребню, ее изгиб, и немного подрастянуть аутотрансплантат, потому что он был более пластичный, более прилегал нам лучше к ливиолярному гребню и позволил как можно быстрее зажить и восстановить необходимый объем прикрепленной десны вестибулярно. Вот таким вот образом. Мы еще с вами сейчас сразу проверим, насколько у нас готова принимающая лужа. Я вам советую пока не раскрывать имплантат, а закончить подворачивание. аутотрансплантата. И теперь мы выполняем наш любимый шов на вожа для фиксации аутотрансплантата на ножке. Помним, что мы должны соблюдать проекции вкола коло, слизистый косичный лоскут, прокола и прокола в самом аутотрансплантате Опять же, мы прокалываемся в, про... в проекции в коло. Сейчас мы будем подворачивать этот трансплантат. Это удобно делать с помощью постепенного натяжения двух кончиков шовного материала. При помощи пинцета. Иногда удобно это еще тоненьким распатером, которым мы карманчик здесь моделировали. Вот. Замечательно. Фиксируется швом подвернутая вот этот трансплантат. Теперь мы должны зафиксировать вокруг формирователя десневой манжеты, полученный объем прикрепленной десны и соединить его с проксимальными поверхностями. Сейчас мы установим формирователь. Например, в данный момент тоже использовать двивной матрасный шов. вот таким вот образом. Еще желательно более лучше прижать к крестообразным шумом а вот и трансплантат на ножке. Здесь у нас в отличие от техники Папалачи, крестообразный шов будет горизонтальный, там мы вертикальными швами его фиксировали сосочки, вот таким вот образом. Данный метод аугментации мягких тканей в области формирователя десневой манжеты позволяет создать необходимый объем прикрепленной десны в области имплантата, не прибегая к применению пластических материалов, используя только местные ткани. Он является малоинвазивным, зубопротезирование после этого метода можно начать через 14 дней.